Всем добра, ура игра, приветствует вас друзья, с вами вновь Олег, он же Скретч, который хотел бы поделиться с вами своими мыслями в связи с произошедшими на днях событиями. Самое главное событие касается, конечно же, вас, мои дорогие братишки и сестренки, которые регулярно смотрят меня. Нас сегодня набралось уже 100 человек, а это достаточно большое для меня число. Ну и коротко о моих мыслях по данному поводу. Что же такое, собственно говоря, 100 человек? Да это капец, какая большая толпа офигенных людей, которые могут, например, собраться где-либо вместе и устроить офигенное пати. Или, скажем... 100 человек могут замутить неплохой такой флешмоб и раскачать как следует толпу. но еще много чего могут сделать эти 100 человек. И вот именно вам, той сотни замечательнейших людей, я и хотел выразить благодарность за то, что вы у меня есть. Спасибо, друзья, вам за то, что уделяете драгоценные минуты вашей жизни на просмотр моих видеороликов. Да это же для меня капец какая сильнейшая мотивация к еще более интересным действиям и желание развиваться дальше в том направлении, которое уже сейчас заложено идеально в мой канал и мой контент. В связи с этим событием, если вы конечно не против друзья, мне бы хотелось поделиться с вами коротко про мои начинания в области ютуба и видеогейминга. Начало идеи создания видео и публикации их в сеть у меня возникла еще в 2015 году, когда YouTube резко набирал обороты и я им вплотную заинтересовался. Создал свой первый канал И посвятил его всеми любимому Может уже многим поднадоевшему Майнкрафту Канал тут существует и по сей день И называется он Майнтэч Тест Лучше набирайте английскими, так вы быстрее найдете Кому интересно, ребят Я оставлю ссылочку на него в описании Заходите, смотрите На нем уже 2500 подписчиков И самые популярные видео там уже далеко Ушли за тысяч просмотров В общем, со временем я понял Что дела идут, не совсем хорошо у моего этого канала Канала. Эта задумка была не очень и как вы видите и название получилось так себе. Ну и спустя полгода его продвижения, я решил взять паузу и ушел совершенно в другой род занятий. А после и совсем забыл про канал, что и стало моей главной ключевой ошибкой, друзья. Но спустя два года я еще раз все пересмотрел, переосмыслил, проанализировал свои интересы и прочие моменты. Глядя на старый канал по лайкам и комментариям, я определил, что контент, который я создавал, интересен людям. Сделал выводы и создал совершенно новый канал, на котором вы сейчас и находитесь имя ему ура игра и оно целиком и полностью соответствует всем моим интересам в области игровой индустрии ведь мне нравится играть в разные игры и делиться ими с заинтересованными людьми то есть с вами мои дорогие друзья также в связи с этим событием хочу сделать небольшую публикацию ваших комментариев здесь и сейчас отобрал я самые так сказать популярные комментарии которые есть у меня на данный момент кого забыл ребятки уж извините попадете значит в какие-то мои другие видео инструкция по тому, как это сделать есть практически в каждом моем ролике поэтому смотрите внимательно и возможно в следующем видео вы реально увидите свой коммент на главном так сказать экране ролика Итак, еще раз выражаю свою благодарность вам мои дорогие подписчики и людям кто меня смотрит а за то что вы мотивируете меня ежедневно для новых свершений теперь я постараюсь не совершать прежних ошибок и буду регулярно стараться радовать вас все новым и интересным контентом в области игровой индустрии в общем у нас уже 100 человек мы это яркий лучик света на этом большом бескрайнем небе и это круто друзья на связи был Олег, он же Scratch. Всем добра, ура, игра ненадолго прощается с вами. До новых встреч, друзья!